Поэтому то межклеточное вещество, которое было в норме мертвым Так выглядит препарат на увеличении 100 гемотоксилина и азинокраска Твердая оболочка до обработки Мы можем видеть тут и следы клеток И клетки целые можем видеть Вот в этой зоне да. Слева посередине мы можем видеть клетку Или можем видеть клетку в центре немного правее а если мы смотрим препарат после очистки, то здесь никаких клеток мы не встречаем вообще. И признаков их, следов нету. Вот так выглядит очищенная твердомозговая оболочка. Дизайн разреза. Ну и вообще протокол хирургической операции. Дизайн разреза, он интерсулькулярный, немного отступив от сосочка, буквально 1,5-2 мм, мы делаем разрез параллельно корме зуба. Отслаиваем слизистый мышечный лоскут полнослойно, Полнослойно расщепленный, ниже мукогенгивальной границы он, соответственно, расщепленный, а до этого полнословно. Создаем карман в послизистом пространстве, затем обрабатываем медикаментозно рану. Ну и синие пункты, они подходят для всех протоколов операции, как с использованием пластического материала, так и без, а пункты выделены красным, они подходят в том случае, где мы используем, соответственно, трансплантат твердой мозговой оболочки. Потому что нам его нужно подготовить, перфорировать, регидратировать физраствором, изотоническим раствором. Медикаментозная обработка раны перед установкой и фиксация аллатрансплантата отдельно в операционном поле узловыми швами по периметру. Чаще она происходит. Или к зубам. Двойными обвивными петлевидными кисетными швами. И фиксация слизисто слизистонодкосничного лобскута да, крестообразным вертикальным прижимающим швом в том случае, если мы используем пластический материал. Ушивание операционной раны двойным объемным кисетным швом в том случае, если мы не применяем пластический материал, это однослойная методика. А если мы применяем, то дополнительно мы также накладываем фиксирующий крестообразный вертикальный шов, прижимающий который снимал бы нагрузку с основных швов за счет мобилизации тканей. И также горизонтальные прижимающие швы дополнительно, в том случае, если применялся пластический материал или не применялся однослойная, двуслойная методика в основании слистонокосмического лоскута, который был мобилизован, чтобы зафиксировать лоскут в новом положении. Лабораторная часть исследования подразумевала эксперимент на 90 крысах. Был отработан хирургический протокол, отмоделирован операция, и в ней, в этой модели мы исследовали. В дальнейшем все животные были по оперированы по стандартному протоколу формирования слизистой мышечной лоскутой, использованные твердой твердомозговой оболочки регидратированной, фиксации или без фиксации, в тех случаях, как здесь, это в общем, не требовалось. Осмачивали мы ее тут в вибрационном поле сразу, но перфорации имели место да, во всех случаях для придания дренажных свойств, профилактики отек и ускоренному прорастанию сосудов через толщу аллогенной твердомозговой оболочки. Фиксировалось все бревными швами. Ну и состояние мягких тканей, оно было абсолютно адекватно, по цвету тургор ткани был восстановлен через 7 дней, что говорило о том, что в общем, все показатели они в норме и происходит регенерация и замещение ткани. Рентгенологически мы наблюдаем давно, анализируя компьютерные томографии, что в этой зоне происходит увеличение костной массы, объема и уплотнение изменения костного рисунка. Вот как было, а вот как стало. Да? У нас меняется состояние костных пиков. Справа была дырка, она уменьшилась. Или тут было слева видно, да, что дырка, что она уменьшилась. Мы наблюдаем, что формируется какая-то структура. Да? У нас есть скептики говорят, что нет, ничего там не выросло, посмотрите. Но больше ничего не может иметь такую плотность. Да, заметную на томографии, это, конечно же, очевидно, костная ткань ничего там не накладывается, а наоборот, формируется поддержка адекватная тем структурам, которые есть. Ну, вот, мы наблюдаем. Гистоморфологическое исследование показало, что материал видит организм. То есть аллогенный материал, он виден, обработанный по такой технологии, поскольку он сохраняет все свои пространственные свойства и по факту является кондуктором, а в отдельных случаях даже индуктором образования новых тканей, то есть как мукогенеза, так и мукогенеза. Ну, ну, правильно, слизистые, гингевогенезы, соответственно, остеогенезы и так далее Поэтому клетки его активно облепляют со всех сторон Это заметно на всех частях препарата И вот эта структура, которая как сложенная книжка Это и есть мозговая оболочка Мы видим много э, макрофагов, которые приходят и Нитрофилов, макрофаги там уже двухъядерные или это уже остеокласс формируется, который, судя вот по тому, что он прилипает к структуре, начинает активно биодеградировать твердую мозговую оболочку. Здесь можно видеть, да, и ниши. Так называемые вакуумные резорпции, ниши хорошипа. Который чаще встречается на костной ткани, конечно. Мы видим в этой зоне операции образования новых сосудов, вот который как приведен, да, в середине справа. Активный ангиогенез. Это активная деструкция толще и структуры твердой мозговой оболочки то что мы видим вот эти мелкие красные клетки это эритроциты в кровеносных сосудах посередину зеленый это шов это фрагмент шва нитки на срезе которая отображается и э, также мы видим слева биодеградирующую твердую мозговую оболочку остатки а справа мы видим уже что у нас э, формируется новая ткань структурированная которая и есть элементы также, которые еще биодеградируются. На контроле мы видим абсолютно аналогичную картину. Активный ангиогеноз все восстанавливается, формируется повторно микроциркуляторное русло от травмы, от операции. все показатели в норме от увеличения на 400%. Один из ключевых препаратов, который объясняет проделанную нашу работу, нами работу и те результаты, которые да, они наконец-то консолидировались, это то, что формируется кость вот везде, где мы видим указанную стрелку структура. Это надкостница, это переоск, комбиальный его слой. А вот эта сформированная структура правее, это соответственно, новая губчатая кость с костными балками, но сформированными, а далее линия цементации, контакты с нативной костью челюсти. И мы везде видим аналогичную картину у всех животных. Поэтому, в общем-то, часть животных была выведена эксперимент досрочно, И кролики, которые тоже планировались, в общем-то, они не пошли на забой. И мы вывели их эксперимент по причине того, что везде результаты получились абсолютно сопоставимы, идентичны. Ну, как бы Смысла дальше просто использовать животных в эксперименте было неоправданным. Клинически мы наблюдаем на протяжении многих лет результат от использования твердой мозговой оболочки. Мы видим, что восстанавливается высота межзубных сосочков, да, утраченная. Мы видим, что у нас устраняется глубина рецессии десны. Мы видим, что восстанавливается объем межзубных сосочков, которого не было. И он формируется повторно совершенно другого качества. Заполняются пустоты и черные треугольники. Конечно, на крупных фотографиях в реальности да, здесь очень увеличено и заметно много деталей. В полости рта, конечно, этого так незаметно. И поскольку все-таки мы оперируем в случае чаще множественных и генерализованных рецессий, картина клиническая, которую мы наблюдаем, она ну, как бы тяжелее средней, скажем так. Вот как на данном клиническом примере, когда очень глубокие рецессии с образиями. И через пародонтологическое лечение оперативное, и затем через ортодонтическое мы получаем такой хороший показатель. Ну а вот эти клиновидные дефекты они закрываются материалом, на самом деле все получается очень эстетично и красиво, потому что уровень десны так находится на том уровне, на котором он должен был быть. Создание прикрепленной кератинизированной десны, восстановление создания объема кости альвеола, как мы видим, что исходные исходной ситуации просвечивают корни зубов. Пекальные коронки зуба везде. А, соответственно, в результате мы видим, что этого нет. Ну, тут картина тоже поменялась. У нас сформировался преддверие и активная васкуляризация которую мы видим. В результате. Ну и нечто похожее картина. Тоже за мышечные тяжи. Были одни мелкие преддверие полости рта, и мы сформировали преддверие, которое дало адекватный результат. Чение рецессии десны. сформировал объем мягких тканей. Утолщается, изменяется полностью биотип десны. Поэтому в, неск... в одну операцию мы можем объединить несколько этапов и решить сразу проблемы травматического характера или анатомические, фенотипические проблемы, меняя фенотипические показатели вопреки генетически запрограммированным механизмам. Потому что в условиях жизненной адаптации человек, к сожалению, вот у него открываются такие проблемы в связи с его индивидуальными особенностями, именно генетическими, которые диктуют фенотип. Мы видим, что везде зениты рецессии уходят. Во всех группах исследования комплекс тканей формируется повторно. И в группе контроля обязательно в пустой полости в строме образуются новые структуры. А в группе исследований всегда путем биодеградации пластического материала, замещаемого новыми тканями, костной, соединительной или э, обеими видами. Везде, где пластический материал, именно аллогенный дуроматор, был установлен, субпериостально образовалась кость, а интергенгивальный, соответственно, соединительная ткань. Утолщение изменения биотипа десны происходит в значительной мере за счет травмы от операции. И э, частично также, за счет пластического материала, если он находится интергенгивально, то есть в зоне отсутствия надкосницы. Сроки регенерации замещенными тканями в обеих группах абсолютно одинаковые, реакция на операцию сопоставима, э, независимо от использования пластического материала, протокола выбранного, стратегии, тактики всего остального, везде одинаковая реакция. Связано с хирургическим вмешательством И аллогенный имплантат ТМО стимулирует очевидную осификацию в этой зоне, поэтому и замещается под надкосничную костной тканью Обеспечивая поддержку мягким тканям пародонта и круговой связки зуба, которая формируется повторно после операции Что защищает от рецидивов и определяет долгосрочный результат и успех хирургического лечения рецессии десны. Во всех случаях применения пластического материала при хирургическом лечении рецессии, оправдано устанавливать его, конечно же, э, используя субпериостально, формируя полнослойную лоскут, острым методом лучше скальпелем во избежание размножения тканей и сохранения всего комбиального слоя переоста на лоскуте. При этом использование ТМО, конечно, предпочтительно ввиду ее осификации. Восстановление создания объема костной массы, замыкающей пластинки, альвеолы, вестибулярно оказывает поддержку мягким тканям десны, вновь образованные связки зуба, да, о чем мы и сказали уже препятствия рецидиву. И образование в установки твердой мозговой оболочки комплекса костной осценительной ткани определяет стабильность результата хирургического лечения и благоприятный прогноз в долгосрочной перспективе. Твердая мозговая оболочка в возмещенном виде может применяться и при костной пластике, как пластический материал в костных дефектах или направленной правильную регенерации. Благодарю вас за внимание. Хорошего всем дня и настроения.